Самым ожидаемым событием студенческой жизни и мероприятием, подводящим черту молодежной активности за год, безусловно, является премия «Студент года». Конкурс направлен на повышение творческой и социальной активности студентов. В этом году всего для участия в премии поступило 296 заявок от высших учебных заведений республики. 149 заявок было подано Казанским федеральным университетом и в очный этап прошли 74 участника от КФУ. Ребята достойно защитили честь университета в очных отборочных турах и прошли в финал в 16 номинациях премии. Так, например, лауреатом премии ⁇ Интеллект года ⁇ стал Александр Шляхтин, студент четвертого курса Института управления экономики и финансов КФУ. Для меня этот конкурс, наверное, стал самым таким большим испытанием за последнее время, потому что такой уровень конкуренции я давно не испытывал. Там участвовали лучшие студенты из своих институтов, и поэтому проход на награждение в финал... Эта номинация для меня являлась большим достижением. Представлять свой университет, безусловно, большая ответственность для участников. Всегда бывает определенное волнение перед тем, когда ты слышишь, что с тобой выступают также и люди, которые уже закончили ординатуру, люди, которые уже проходят совместную магистратуру с российско-германскую магистратуру, люди, которые уже имеют собственный бизнес на основе своих научных достижений. Да, действительно, с точки зрения их я чувствовал определенное напряжение. Но все стало намного проще тогда, когда я уже начал выступать, потому что я имею достаточно большой опыт выступлений. И самое главное – это то, когда ты выступаешь, потому что только тогда ты регулируешь вот этот вещь и можешь именно добиться самых больших достижений. Претенденты на победу продемонстрировали свои личные портфолио на суть жюри фестиваля. На сегодняшний момент в моем портфолио имеется достаточно много научных статей, если их пересчитывать, около 30 штук получается, из которых вот мы с научным руководителем, с несколькими научными руководителями подали 7 работ, опубликованных в Scopus и Web of Science. То есть я очень благодарен им за поддержку, которую они оказывали на протяжении всех четырех лет. Александр Шляхтин, кроме того, является руководителем студенческого научного общества Института управления экономики и финансов КФУ, поэтому наука в его жизни играет существенную роль. Мои основные работы касаются социально-экономического развития регионов России, касаются также такой необычной сферы, как урбанистика, то есть расчет транспортной эффективности городской сети и очень интересная работы в рамках интеллектуального капитала и подходов методов к его оценке. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.